Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин, канал Добрый Гена. И как вы уже догадались, я лечу в Нью-Йорк. Ага, очередь большая еще у нас. Это вот аж отсюда. Значит, мы можем встать здесь. А, ну что я хотел сказать? Что в течение всей своей поездки я буду стараться рассказывать обо всем, а, как я получал визу как я арендовал жилье. Сразу хочу сказать, что они по путевке, дикарем, без каких-либо там помощников и так далее. Все это делал. Ну и вообще, в целом, думаю, будет интересно. Так что полетели. Ну вот я и в Америке, а точнее в аэропорту Кеннеди, Джона Кеннеди. А, тут немножко шумновато. В общем, сейчас я перейду на ту сторону. Тут при выходе из аэропорта а, надо перейти, и тут ходят вот эти экспрессы. Там, вот, не знаю, видно. Ну, будет видно, сейчас я перейду. В общем, я окончательно разобрался, как тут э, кататься в аэропорту. В общем, тут есть желтое, это внутреннее кольцо, Он там вот на экране видно его, вот оно желтое. А здесь по, по второй линии, противоположной, ходит, в общем, зеленая ветка, вот так вот, и красная. Вот, и она ходит тоже по терминалам и выходит, в общем, вот и наверху написано, ту и майка сейчас подъезжает туда. Э -э -э -э. Мне на него и надо На красный доехать до Ямайки И дальше уже пересесть на Ну в общем на субвей Пересесть и поехать Так что все Прикольно здесь все как как защищено так Двойные двери Чик, чик Ух ты. О, сейчас переключу Посмотрим И так вот сделать просто Круто можно так сделать. В общем, поехали. Если вы едете со 100 долларами, то у вас есть, точнее нет возможности там купить в этих автоматах. Они принимают то 50 долларов, либо карты, и то карты непонятно как. И, в общем, я пробовал, нифига у меня не получилось. Но не беда напротив, зато есть вот варек. И тут я купил на 7 дней за 33 доллара, за, за ту же сумму абсолютно карту на 7 дней и одну карту за 7,5 долларов. Это вот, чтобы сейчас доехать. Ничего, нормально, 40 долларов пойдет. упадет. Почему такое? Не не здесь. Я не знаю. В общем, мне надо направлю, до, на правую, на синюю ветку. Это Е. Это Манхэттена. Манхэттена. Вот вот. Да. Вот. Манхэттен, Квинс, Билл, Билл. Вот мне вот на оттуда вот надо будет ехать, вообще все капает даже, вкусно все капает, вон все видно, ну как и в принципе говорили, в Москве метро конечно лучше, в общем я качал приложение, но еще в России, но честно говоря пока Неудобно, вообще непонятно, как здесь метро, ну, тоже есть табло, вот слава Богу, а, и, тут я с одним человеком поговорил, мне объяснил, как мне доехать, и, но вот непривычно, когда привыкаешь к одному, и тут все как-то все не так, как обычно, как в московском метро, даже там пусть московское от ленинградского отличается, но все равно там все... Для меня лично понятно, здесь немножко посложнее. Но ну, думаю, это день-два, надо обжиться, баб, и все будет встанет на свои места. И я, наверное, еще не говорю, что еду я в район Квинс, и это 15 минут от Манхэттена. Ну и, конечно, метро у нас намного лучше. Okay. LET'S okay. oh, SHIT. Now oh, I'm gonna live by made a file and then Вышел из метро Квинс плаза Она подземная мне теперь надо перейти вот на то вот тут Две минуты я прошел Вот на то верхнее метро Называется Квинс Боро-Плаза-Стейшн Боро Ну уже вот такие вот виды а, Сзади меня В общем Все, все очень необычно вот метро под ним идет автомобильная дорога а это тупик вагон не видно потому что билборд висит он доехал до последней станции высадил всех в него сразу сели люди он отъехал дальше и стоит с людьми вместе ждет своего времени такой же базар елочный а, прикольно какие здесь елки такие стволы прям крупные большие не то что у нас вообще какие-то интересные породы какая-то а. ну вот мой домик где тут вот один это другой вот не вот в той части сейчас надо перейти дорогу я подошел где я буду жить это вход сейчас наберу 3 f это номер квартиры и пока вот стою курю увидел такую вещь вот стоп вот лежит рама от велосипеда колеса видно кто-то украл а велосипед валяется И это америка в общем расскажу я вам сейчас очень прикольную историю в общем я попал в квартиру которую арендовал через airbnb но вообще все очень прикольно и интересно то есть я оставил там сейчас сумку как я вообще туда попал в общем я написал чуваку которую я арендовал квартиру точнее комнату вместе с ним буду жить а... говорю я приехал он пишет блин я типа отъехал тут, тут недалеко рядышком э, висит э, замок в общем, от него есть код пароль Ты там шестеренки двигаешь, сбиваешь код, открываешь этот замок и внутри лежит ключи. Берешь эти ключи и заходишь просто в дом. То есть он меня знать не знает, видеть не видел. А, ну да, я ему там оплатил там сколько, 500 ба баксов там за, ну, но все равно. И, короче, я так его до сих пор еще не встретил. Я решил бросить просто сумку там оставить, там все там, шмотки, трусы, носки как бы. Все самое ценное в рюкзаке. И пока просто погулять. Так что меня Америка, она уже удивляет и что дальше будет я даже боюсь, честно говоря представить вот такая вот Америка, вот она малоэтажная вот они, не все перекрестки такие как в фильмах все. так раньше прикольно, спокойный, много всяких магазинчиков Но думаю, что сейчас мне будет что-нибудь поесть а то я уже я даже по времени запутался в общем, по дороге вот такой вот грузовичок стоит, а, написано, что там написано-то, меню Мексикан-фуд, мексиканская еда, и вот э, цены, не знаю, вот так видно, в принципе, мы вот в общем, вот пола и евро, 9 долларов я решил заказать, знаю, в общем, во все тяжкие, первый же день, прямо сразу на вылечной едой будем пробовать, проверять свой живот реально хочется просто жрать. далеко идти не хочется вот пока. ну там готовят very well ну это что-то наподобие поход... нашей наверное, шаурмы за 9 долларов это сколько блин нормально ну куда деваться вот такая вот штучка в фольге завязанная. Ну, похоже на наши что-то, не знаю, шаурма, не шаурма. Пока еще не пробовал, но укол вот попробовал. Хочу сказать, что мне кажется, даже в России вкуснее такого Ладно, давайте кушать будем. В общем, кое-как я съел эту гиру, гиру, не знаю, мексиканскую. Штука очень вкусная. Реально ну 9 баксов да дорого кажется но в принципе если две таких день есть то можно очень экономно здесь прожить фактически на еде не тратится Холодновато становится в общем пока я здесь хозяйствую потому что хозяина до сих пор и не видел я покажу что такое американский туалет чистенько приятно кстати пахнет приятно все он вот такой туалет вот. говорят что унитазы американцев ниже ну может быть кстати сантиметров на 5 7 ну двери понятно что здесь все простое это я не знаю я туда не пойду это ну Гостинная, наверное, кухня одновременно, вот, телек, тут еще внизу система какая-то стоит, вот, здесь такая вот прикольная стоечка, кухонка, диванчик, велкам, короче, любят они вот эту всякую дребедень, одна кофеварка, тут какой-то блендер или еще, еще что-то, какая-то соковыжималка что ли, Тут еще кофемол, кофеварка. Какая-то электрическая плита, наверное, газа нету. Тут вон вафельница, тостер, вытяжка. Вот моя комнатка. Чистенькая. И очень не тепло. Вот, тоже есть телек. Тут для вещей, для мусора можно, тумбочка, шкаф. Ну, это еще одна комната хозяйская. Я в нее, наверное, тоже не пойду. Часы. Вот. Тут даже можно выпить что-нибудь. Ну, и, естественно, желтый автобус и желтый такси. О, кстати, прикольно. Это, наверное, где он был. В россии ты не был. Ага. Я был в Индии. По... Где он был, где-то где-то тут в Катаре был. Вот, на этот он не видит. Ну и вот теперь я отсюда перелетел вот так вот через Гренландию сюда, Нью-Йорк. Сюда вот точнее. Вот. Классная карта, кстати. В целом, мне нравится.